Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник – это отличный повод выразить свою благодарность и уважение к прекрасной половине человечества. Женщины, вы творите настоящее чудо каждый день, балансируя между семейными заботами, работой и личным развитием. Вы делаете мир лучше своей любовью, заботой и трудом. Вы обладаете терпением, силой и мудростью, которые непременно помогут вам преодолеть все трудности. От лица всех мужчин и детей мы хотим сказать вам, что вы являетесь источником вдохновения и энергии, и что ваше присутствие в нашей жизни сделало ее намного более яркой и счастливой. Мы благодарим вас за ваше терпение, заботу, любовь и поддержку. Желаю вам всем здоровья, удачи, счастья и любви в этот особенный день и всегда. Спасибо, что вы с нами.